Этот день случается в жизни каждого из нас. Долгожданное для многих событие, которое по сложившимся устоям случается лишь раз в году, увы, пролетает как одно мгновение, зачастую оставляя смешанные чувства и мысли. В детские и юношеские годы день рождения – это особое событие. Это праздник, который несет с собой встречу с друзьями, теплые и добрые слова пожелания и, конечно же, приятную традицию – дарить подарки. В зрелые годы ощущение праздника немного угасает, и памятный день становится лишь меткой на жизненном пути, своеобразным километровым столбиком, накажущейся нам бесконечной дороги, где-то вдали сливающейся с голубым небосводом. Всем нам отмерен свой путь, длина которого, вопреки здравому смыслу, не зависит от прожитых лет, а исчисляется полученным жизненным опытом и мудростью которая приобретается человеком на протяжении всей жизни. В поисках той самой мудрости, которая приходит с опытом, решаю провести день сегодняшний не за праздничным столом, уставленным напитками и яствами, а на свежем воздухе по своей воле сменив ложку с оливье на лопату до да коварный снег, скрывающий под собой массу сюрпризов и испытаний. глупо, но именно в этом месте я застревал три года тому назад. События происходили и 8 марта. Возвращаясь из загородной поездки и имея в своем распоряжении несколько часов до запланированного застолья, решил я свернуть с дороги подальше от посторонних глаз, чтобы насладиться тишиной и выпить кружку другую горячего чаю». Но скрытая под снегом яма изменила мои планы. События трехлетней давности почему-то промелькнули в голове именно в тот момент, когда УАЗик, своим весом проломив толстую корку снежного наста, клюнул носом и остановился. Что ж, даже свои собственные ошибки не всегда учат с первого раза. Позже я понял, что произошедшее не было совпадением. Одна и та же снежная ловушка помогла мне взглянуть на себя со стороны. Именно на себя, не на автомобиль и его возможности, а на то, как в одной и той же ситуации повел я себя спустя три года. На этот раз, благополучно выбравшись из коварной ямы, решаю двигаться дальше. Сильный ветер и легкий морозец сделали нахождение на открытом пространстве невыносимым. Мгновенно сковывало дыхание, благо хоть немного помогала маска. О том, чтобы надеяться на свои следы по возвращении обратно, не могло быть и речи. Правда, и уехать хоть сколько-нибудь далеко мне не удалось. Вскоре автомобиль вновь начал зарываться в снег. Нас не удерживал, а глубина снежного покрова в отдельных местах доходила до метра. Ехать, что говорится, на лопате в такую погоду было бы неразумным. Освободившись из очередного снежного плена, решаю не испытывать более судьбу и не тратить попусту силы. Как ведет себя автомобиль на этом снежном насти, мне уже стало понятно. Нас не держит, а ветер мгновенно заметает рыхлым гранулированным снегом натоптанную шинами колею. Пешая разведка показала, что до желаемой цели хоть и осталось несколько сот метров, ехать до нее придется очень долго. Подветренная сторона скопила весь снег сдуваемый с равнины. За окошком хозяйничает бродяга ветер, ароматно пахнет летом медленно остывающий в кружке чай. На вопрос, что я здесь делаю, давно уж перестал искать я ответ. С годами вопрос этот утратил свое былое значение. На смену ему пришли другие, один из которых связан с днем, который случается в жизни каждого из нас. Пел крокодил Гена из мультфильма «Чебурашка». День рождения, к сожалению, случается лишь раз в году. По сложившимся устоям мы следуем словам этой песни, даже не задумываясь, так ли оно на самом деле. Увы, много времени потребовалось мне, чтобы понять, как слепо мы следуем навязанным правилам, лишая себя радости жизни. Если задуматься, то само выражение «день рождения» ошибочно с самого начала, ведь родиться человек может и ночью. Да и вообще большой вопрос, правильно ли мы определяем отсчетную точку нашего рождения, по сути, выкидывая те 9 месяцев, что находились в утробе матери. Уверен, что все эти вопросы уже поднимались не единожды, и наверняка голосовой помощник Алиса или Сири знают ответы и на эти вопросы, но очень не хочется становиться заложником шаблонных ответов. Для себя я вывел следующее. На сегодня, в моем понимании, день рождения следует отделять от момента зарождения человека в утробе матери и дня его появления на свет. День рождения – это то мгновение или же состояние, которое, к слову, может случаться хоть каждый день, когда человек ощущает нечто подобное состоянию эйфории, вызванному положительными изменениями в жизни или сознании, понимании этого мира и протекающих в нем процессов. Простыми словами, это радость от достижения намеченной цели. Успех в делах – это четкое видение своей миссии и, что немаловажно, баланс жизненных осей. Дружба и любовь, благосостояние и здоровье, хобби и работа. Перекосов быть не должно. Одно из интересных наблюдений, которое я сделал за годы своей жизни, заключается в том, что возраст – не показатель мудрости и успеха. Свойство всего земного – это стремление к состоянию покоя. Человек – не исключение. Всю жизнь стремится он найти свою зону комфорта, стабильную работу, определенный круг друзей, домашний уют и распланированный на ближайший месяц или даже год график жизни. С годами это стремление лишь усиливается, а любое отклонение вызывает у нас неприятие и напряженность. Мы не знаем, как вести себя в непривычной ситуации. У нас нет сценария, нас этому не учили. Поэтому нужно приложить усилия, чтобы получить новые знания, опыт, необходимые в данный момент. Гораздо проще не покидать свою зону комфорта. Так думают многие, поэтому мудрость таких людей не подкрепляется новым опытом. Немало времени потребовалось мне, чтобы понять все то, что сейчас кажется таким очевидным, это полностью моя вина. Я сегодня это результат моих действий или бездействия, а не то, что со мной случилось под действием внешних обстоятельств, поэтому глупо роптать на судьбу. Напротив, я благодарен ей за все, за каждую трудность, за каждого человека, который встретился на моем пути. Неважно, что он после себя оставил: свет и добро или боль и разочарование. Любая встреча не случайна. Я благодарен родителям, подарившим эту жизнь и отдавшим много сил и бессонных ночей за мой крепкий сон и покой, поддерживавшим меня за руки, когда я учился ходить, и зеленкой замазывавшим синяки и ссадины, когда я падал, чтобы встать вновь и попробовать сделать еще один шаг, сквозь слезы и боль глядя на одобряющие улыбки на лицах мамы и папы». «Всем нам отмерен свой путь. Длина его, вопреки здравому смыслу, не зависит от прожитых лет, а исчисляется полученным жизненным опытом и мудростью, приобретаемым на протяжении всей жизни». Годы спустя, быть может, иначе взгляну я на все, о чем размышлял сегодня. Но сейчас, в моменте, я вижу вещи в том свете и с той ступеньки, на которой нахожусь сейчас. Следующий шаг и следующая ступенька откроют мне то новое и неизведанное, что недоступно сегодня». И это мгновение, состояние, этот день станет очередным днем моего рождения, наполненным чувством радости и эйфории от понимания этой жизни и от достижения еще одной маленькой цели на долгом, но коротком пути к своей миссии».